И все, оно все выгорело. То все, что мы там наживали, вот, ничего не осталось, Абсолютно. Да. Заходь тут к себе. Вот у нас были холодильники. Морозильная камера в холодильник стоял. Все у нас сгорело. Бачите, у нас было паровое отопление, так само у нас природный газ. Вот, сгорело все. Что это за домик? Это домик стоял тут столик, мой отец мой... был столяр. Столяр был. Музыкант народные песни, он спевал. Но... На... Грав на баяне, на гармошке, на долине, на баллайце. На... на чем он только не играл. Это же датом сделал этот столик. У нас было много таких столиков, гавнительных столиков. И он стоял тут. Я не знаю, что он там был. Уцелил или не, ну он у меня Я... Я не знаю. Тут вот. ну, мы раньше отдохнули, у нас так была такая телевизор стоял, висел, вот. диванчик стоял, два кресла, вот. кофе ливали другий раз, ничего не было, ничего, и вот сейчас дети хочет приехать на каникулы, а куди они приедут, мои внуки, они не приедут, потому что нема куда тут дедушки с бабушкой, не и где было. Усех, це это наша велика какие-ната. як как здесь расплавилось все, все, все, что было там на, на крыше на чердаку было, все, оно, все погорело, все. Бо у нас там был бы заготовленный лес, вот, и видно, и те лес сгорел, вот, ничего не лишилося. Я не знаю теперь, яким, с звідки начинать, вот, не знаю. Это же великие руши, великие кошты. Кто нам? Кто нам даст, кто нам допоможет. В больших 60 лет уже так само не сильно так и ревнувало уже начать, и поздновало. Вот. Но хотелось бы, чтобы дети хоть приехали, куда-нибудь сюда, до бабушки. Тут висели крон портреты, и все загрело. Мы все фотографии загрели, девчатка так жалко. Не столько уже второй раз думаю, что будильню жалко, жалко в но... памяти память моих родителей, моих родителей, моих родителей и моих родителей. Вот. Но я не знаю, может, так, может дано, что мы у меня, знаете, у у меня вот этот период памяти зафиксировались фотографии, фотографии, фото. Каждую фотографию я бачу. Я их прилипла, что я их прилипла, значит, альбомы. Шесть альбомов зарезут. Как раз все будет на земле. И что-то не них тоже, они что это так у них горело, сея. Я скажу, что горели наши души. Души, это просто вот горело что-то внутри, загорело.